Здравия Шемидова, который хочет поздравить вас с Днем Города, с этим прекрасным нашим с вами родным праздником! Здравствуйте! Я представляю креативную группу PR-компании Тлянео. Хочу пожелать всем держинцам мирного неба над головой, удачи, успехов, развивающейся молодежи, нашего будущего. Вы все наверняка обратили внимание на троллейбусы, проезжающие по нашему городу, раскрашенные в граффити. Это наша работа, скоро будут выходить более еще троллейбусы новые и новые. И у нас в креативной группе собраны очень много талантов, и мы написали сами песни, и хотели бы... хотел бы я исполнить Жить, где одержим атмосферы и не сбежишь. С днем рождения держись, где прожить хочу, я всю жизнь, где даже мертвому есть стимуложить. Где одержим атмосферы и не сбежишь? С днем рождения держись! Мой город не дорог. Нет больших дорог океаны, горы, море. Но я бы жить не смог другом кругом. Все, поскольку настолько родное, что кто считает, что мы дно выйти в окно, но ты просто стороной и здесь жить не настолько Недостроенных строек, троллейбусов и двоих, пятерок и троек площадей Полных людей аллеи героев, и я не скрою, порой не хочется в столицу Вас Маслудеть, поглядеть на новые лица, но мне милеть все же за воду, своды, что дымится Дымом над небом, ты жить с мне часто снится, что родной город покидаю на последнем трамвае, словно дорога из рая. Стоя с краю платформы, ступаю в ступо и тупо, просыпаюсь с холодном поду. Все прожить хочу, я всю жизнь, где даже мертвую есть, стимул ложить, где одержим атмосферой и не спешишь? С рождения держись, где прожить, хочу, я всю жизнь, где даже мертвую есть. Стиму ложись, где одержи атмосферой и не спешишь. Рождение держись, держись, Держи Поздравления искреннее Кругом восток, народ салюты ты и можешь рисковать. ты В поиске статистики Наш город лучше все равно, но его бы почистить Жители с близких кругом В этот праздник, какая разница Кто с какого края, желаю всем Я, ярко, яркого настроя Встретит резво, и чтоб город Дальше строился от стой Когда потухли уличные фонари И вдали не одно окно не горит Мы говорим кто подарил нам город Тиржинск наш твердый рим Я хочу тебя <плодисмент> спасать хочу... Эту песню мы дарим Так же, так же У многих из вас <плодисмент> У многих из нас в Тюжинске прошло детство Это были отличные, лучшие годы нашей жизни также мы хотим посвятить песню этому прекрасному времени нашей жизни. Друзья живут по соседству в соседних подъездах Средству связи только криком в окно на средству протест против дневного сна Первое невестное детство Уютный городок, тот знакомый двор Из кого северный ждет свой прессованный табор Затер на, на тарзанке, в гаражах оттер Мелко к пушке тер, гоняем, прячься где-то в стер. Детство такое честное, чистое и прекрасное В мир яркий класс, незнаком нам чувство опасности не затянуло, болота далеко и не страшны окулы а нам Восьми такой большой местечный и непосванный Умели мечтать, где лыжи звезд. вот у самый свежий, чистый и спокойный Покоя не хотелось, не волновали войн Смотреть на мир чистыми глазами Чувствовать сердцем такое зло счастье мне сейчас рассказали, Но мое детство безвозгладно ушло Смотреть на мир чистыми глазами Чувствовать сердце добро и зло, если бы счастье мне сейчас показали но мое детство безвозвратно ушло. Были когда-то мечты, чтили их и берегли. Гребли, по своей реке течение внесли на твинные корабли. Белый пауз небо мащен. Моя солидность жизнь далеко. далеке моя, чудо, вот иначе. Пусть нет приближаться. Не по своей воле нам приходилось меняться. Это так больно. Заботность и прощаться, смеяться, когда не смешно Больный бы пас, Честно то был бы рад Все вернусь назад, где тот осад, где за закопал я хваст Его найти, это послание, прочитать Все прочти, честей не повернуть спять Пора принять то, что больше не вернуть Пора закрыть глаза и продолжить путь Мы не вернули родной дворы и бегут тусей, Что чувствуешь, это не осталось в памяти моей Смотреть на мир чистыми глазами Чувствовать сердце, добро и зло не мне сейчас показали, что мое детство, что ты в бит, Давай ты тоже сейчас сделаем. А У нас детство, еще один коллектив подошел. Можно еще одну песню А попозже, может да, быть, будет. Благодарны, как тебе, наши держинцы! Давайте поаплодируем его, друзья! Прекрасно молодой человек поздравил наш город! Все прекрасно, все замечательно!